Самый простой вызов человека, который только может быть. Этот вызов можно проводить как на мужчину, так и на женщину. Обязательные условия вызова. Делать надо его на растущую луну, то есть после новолуния, вечером или лучше всего в полночь. И чувства ваши должны быть искренними. Ритуал можно провести в пятницу, потому как в пятницу, любовной марки, но это по вашему зрению, по, по вашему желанию. Вам понадобится один сушеный лобовый лист, ручка, возьмите такую ручку, чтобы было легко писать, например, сядьте за стол, выведите минуту в вашем человеке, если есть фото, а, распечатанное, телефон не должна, вы можете смотреть на фото. После чего напишите на лобовом листе Имя вашего человека, имя пишите полностью, затем подождите логольный лист. Лагонный лист быстро восстанавливается, так что не пугайтесь. Но может не сгореть за один раз до конца. Значит поджигайте до тех пор, пока не сгорит полностью. Развеете по ветру в окно? Ну, вот здесь ритуал. Всем желаю удачи и хорошего, ну, как минимум, неплохого и не депрессивного настроения.